Так, мы уже все проснулись. Мы сейчас будем собираться уходить. Мы сейчас быстро, у нас уже поезд. Мы опаздываем. У нас остается минута с чем-то. Давай, давай, давай. Ты уже иди, а мы сейчас это... Я тут пока вещи там положу некоторые, которые я не буду брать. Зачем надо. Деньги брать не буду. Для чего? А, нет, кошелек. Кошелек надо с собой взять. Еду не надо купить. Без еды сидеть. Я с собой возьму ну, два яблочка. Так, эти талисманы, свой кошелек. Основное выложу вот сюда. Все, все. Мы побежали на поезд. У, нас, у меня остается ровно 30 секунд, чтобы добежать до переезда. 29, 28, 27, 26, 25, 24. Двадцать три, двадцать два, двадцать один, быстрей, быстрей, двадцать один, двадцать, двадцать, девятнадцать, восемнадцать, семнадцать, шестнадцать, пятнадцать, четырнадцать, двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, две. Одна. Ноль. Я уже добежал. Все. Не отправляйтесь без меня. Успели, а. запрыгивай. Все, Ух, мы успели. Боже все, мой, здесь уже отправляется, а мы не садимся. Все, мы в Японии. Представьте, посмотрите, какой классный закат. Мы а, находимся, все, все, все. сейчас да. находимся в Японии, Класс. в Японии. Так, а, это это какой... а, японский. Куда смог? пошла? Да сюда иди. Что? Пошла э, Адриан, тут Адриан, что нельзя? Адриан. Адриан... Слушай. Адри... Адриан не смог... Умный ну, Адриан какой. А, Суперкод не смог, и поэтому ну, доктор Шимиши не... А, го а, эти горы называются Фудзи, самые высокие горы в мире. Так, что это за карта? Ничего не понятно. Иди сюда, Висперий, балбисина. Я на него а. не видно. Опа, опа, опа. я вижу какую-то красную метку. Смотрите, она находится между снегом и камнем. Вон, такая прям маленькая, малюсенькая, малюсенькая. Не да нет, это надо, чтобы вам даже. было видно. Смотри, да, смотри. смотри, прям маленькая маленькая точечка, вон она. Вон, вон, вон, он. она. вон. вон она, прям красненькая маленькая. Ты И идешь, да, что? Вот, ты, да ты так, куда всё, уже берешь? Давай, меня еще есть. Все, попрыгали. Путь будет долгий. Мndryva, я Теперь ты нас можешь подождешь? Ладно, я жду, я не могу... Я сто лет... Так, подожди. Поехали. Вот везет. Опа. Подожди, может, поедешь. Я что ты давай я к ним полечу. У меня не будет... у меня Ну, провести их, провести. Давай, провести. Моджейский может летать, вот в чем преимущество. Может, мне все-таки подождете, меня и я трансформируюсь и стану орлом? Да, да. это просто будет легче. Прямо. Просто, да, ну, да. Просто ну просто погодите, я Нем. не могу полу на площадь. что, подниматься, нет? Не не Ты нас ну, подожди да, там. Я семья жух-жух и лежу тут. Все, все, все, все. Так, у меня есть трюк. А у меня Нет. Мы сейчас будем подниматься тысячи лет. Пусть я тысячи в лоне лет не доберусь да. еще. Это самые высокие горы вообще в мире, которые высота О, да. около 12 метров. Ой, еще долго. Двенадцать метров. Метров, боже. Высоты, там, там короче, там 12 тысяч, что-то там. Короче, 12 тысяч примерно. 12 Денег, я их потерял всю виду. А вот, вот, вот. нас. На, именно. у меня хоть есть крюк, но я за солидарие жду, когда вы добираетесь, только посмотрите, Олега, надо подождать. Что там? там? О, Привет, Весь. привет, мой хороший Трикс. О, а... Адриан, Адриан, Адриан, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так. Уже Уже есть первый... На... ой ой ой ой ой ой ой ой Стоп, а пожалуйста, талисман, где их... У меня будет прыгучить хотя бы побольше. В талисманах, знаете, мы не... Вот именно, меня ты можешь соединить их. У меня будет мультик! Я думаю, что нам просто как бы отдали тут талисманы. Мне кажется, пока мы будем спускаться, что-то, тогда по-любому приключится. Возможно. Ну ладно. Так, ладно, давайте спускаться. Давайте. Я быстрее всех, наверное. Да. Ну наконец-то большая, я О, дядьки, вы что-то сделаете. за лицо и ходили. О, там туристы. Ой. Добрые туристы. Эспи, добрые туристы. Эспиков, ну ты их. Эспиков, Здравствуйте. А Я вас кочерг CDs. Я ну, вообще Lopez, Они хотят, чтобы я им Они хотят, чтобы я им Они хотят, чтобы я им Ну ладно. нет. вы бьетесь? Я возьму... Я сейчас себе Почему он здесь? Жанне... Аккуратно, Ты не чё? умирайте, все вещи, они ворут все вещи. Я Нет, без вещей, я ворушу. Поли... Не понимаете? трогайте мои вещи, я их подберу когда-нибудь, найду, если. Так. так, а как мне сейчас а забираться, все мои вещи, бьют, я... Поли... Ой, у них... я не вижу, где мои вещи. Я вижу свои вещи, я вижу свои вещи и вижу свои буквами. Я нашел половину талисманов, только свой нашли, честно. Я нашел мулу, я нашел мулу. Прекрасно у тебя. Где? Вон, где? Вот Привет, Нет, мы их не Мул, победим. А где, а где вещи мои? Тихо. Вот такой же вопрос. Они воруют их. What? What? А а я с ним они подойдут к да, ним, они могут. какие-то а, а. не сбьют. я могу сидеть. Взять иначе. Так, вижу Мулу, но я не вижу люди, осли, так, вещи. сейчас, я, я, я сейчас это... да, вот, я, я смотрю знаю. на свои вещи! Как да Кто стоит? Сумма. Что стоит? Мы, мы, мы... Да. да. да все, Так, надо помочь ребятам забрать свои. Да Иди сюда! А, меня делают, меня вещи, может, да Нет, блин, не блин, будут, да. надеюсь. Здесь это они. А, Всё, я вижу Виспири. Это... Вижу Веспери вещи. Если вы найдете еще мои вещи, то кликните, я, а... не... я не могу. Я не могу к ним шуту. подойти. Мне а, сиди, я их всех сейчас стяну, а вы забирайте иди их сюда. вещи. Иди сюда. Давайте, давайте, да. мои хорошие, давайте, давайте. Да. Давайте, да. давайте, я давайте, я я... Я Давайте, я давайте, уроды. Подбирай, подбирай там. Они пока все здесь. Блин, я с одним не могу справиться, это как понимаете? Я вижу талисман Весперий, но я не могу Что подойти, моё? не могу. Они Ты на а, я, Вот я они вещи Весперий. Я не Ай. могу подойти к этим вещам. Вы наверху? Вы наверху? Мы тебе я скоро уберем... принесем вещи. Только мне надо выбраться из этого срочно как-то. Надо было сначала использовать Я подхожу. Я забрал талисманы. Ладно, Давай пойдем, пойдем, пойдем, пойдем срочно. Давай, давай, давай, вверх, вверх, вверх. На. А тебе можно по имени называть? Называй меня. Срочно. Блин, отчеты кашка. Вовремя я щит использовал. Сейчас они все уйдут, потому что. А, а, за мной, за мной, за мной, ребят, давайте. За мной, за мной. Давайте, давайте, а давайте, а тут давайте. Не дружелюбные туристы мне не нравятся. Давайте, давайте, давайте. Я не это не магнит туристы. Э, уроды. Шов встал. Их тут много. Шок встал? Давай, давай, давай. Не-не-не, вниз, вниз. Давайте. А давай. Давайте мы их все вместе а дубасим. Вместе а вот это... Можно спросить, что э, бы я сила, бы помог Талисман че, Павлина, он мог усиливаться, мог становиться монстром. Он бы мог стать кем-нибудь таким мощным, и просто всем лицо разбить. Мне бы, знаешь, кто сейчас пригодился? <свистит> Мой браслет темного филина. я <свистит> такой, если <свистит> я ладно. Их уже Они не, это... а? ну, не, ну, ну, ну, не золотые. Ж... О, минус один. Всё. Минус один, фух. А я может, знаю, как лежало? их убивать да. толпой. Я буду прыгать в толпу, ловить их в щит и убивать. Идеально. Да блин, а. Когда они всё а, тратуют, они будут очень сильно и больно. Ну как сказать, я что-то вообще всё поглощаю, я а не знаю, да вы задолбали а меня бить. Я а я вот поймал. какие как я ему О, плавал. я зажал, а они меня в углу зажали, ужасные и я их поймал. У них самая ужасная О, минус. минус. Минус. А, ну так, афиксируйте тебя защиты, как я знаю, не из того. Да блин, вы меня задолбали бить. Не о, во-во-во, Минус... два осталось, два осталось, подойдите мне, ко мне. Девчонка, о, о, на. Так, Раз... соберешь... мы очень 10... быстро, мы справляемся сейчас хорошо. Короче, давайте поездки. в угол у меня, в угол, ой, ну, вот так. Нет, я их ловлю в щит, это гениальная идея была. А, да. но моя, Нет. в принципе, тоже, потому что, если когда я в угле, то я не могу двинуться. Давайте, давайте, давайте а... козу, уроды. Но Всё, давайте, давайте, бейте, бейте просто. Просто мне сам сам больно. Веном. А так ты не используй вен, а бей, бей их просто с вертухи. Просто бей. Боже, ну, и как... О, это слишком сильные. Мне сломали мою броню. Кого? Мне пласты! Мне, а, мне уже шлем, они не А, ну они восстанавливаются. Они восстанавливаются. Мне броня ура. Я они. они как-то воруют это, я не понимаю как. Так. Они это... Мне... это нельзя не давать. У меня тоже. Так у меня вопрос, почему вы не надеете лоднику его телесман? Сбегался. Мы дадим, но ему нравится этот. Мы ему дадим. Так, у меня в покое. Я, конечно, все понимаю, но мне задолбалось сидеть в угле. Мне еще много. Да нет, еще чуть-чуть, буквально. Угу. Так, надеюсь, потом у меня все готовится. У для этого? У меня... Люди, меня спасайте. Я сейчас попробую восстановить выигрыша у нас на блюд, и у меня пхает, и у меня просто вот так. Я а пригонул, я бей, бей, бей, бей, а бей, бей. А а, Минус. Лирик, вене свободы. Шоу вон. Кшневанная. Эти роды больше не видят меня, поэтому можно и при них, как бы. Я даже не парюсь. Я и до конца. Ах, иди сюда. Мы не способны вообще ничего не сделать Тут Тихо. ни при чем способности. Здесь... С... Как ты их дубасишь, самое главное. Ух... урон небольшой. Урон у тебя большой, наверное. Маленький. Всё, фух. А, нет, урезы. Так. Ух. Осталось буквально чуть-чуть. Ну, лучше, может, нас это быстрее, если не отправляться. Ой, О, да ты говоришь, ты не сильная. Вот, смотри, как да вас я вас. не могу видеть. Да я сильная, я прям не могу увидеть. О. Так, все Ой, Ой, я я я, так, я, я, я, я. а где? а во. Ты в моем щите. Я могу... Слышь, я могу тебе подойти? Да я застрял. Так, давай. О, остался последний. Давай. Раз. Из тысяч, наверное. Всё, Из ста. Все, хуй, пойдем. Просто не Меня. Да, они нормально да. мне бронюются, если я их прощу. сними ей это найди не заново. Всё, я Ох. сейчас переодену. Всё, э, Их тут не было. Это значит, их, наверное, этот, этот урод за нами следит. Хватит бегать. Бегать хватит. Жизнь, не знаю, куда. Этот урод за нами следит. Ну смотри, шака, смотри, шакалюга. мы, мы чё ну, это, ну, это такое? Ну чё это такое? Ну чё это такое? Ну чё это такое? Ладно, все, пойдемте вниз. Наверное. Там скоро поезд должен быть, поэтому пойдемте спускаемся. Не, за одну секунду. Мне надо надеть талисманы. Да. Я это... Так, я пока помню. Все идем поезд. О, как долго вниз спускаться? Уже уже уже рассвет, это мы, значит всю ночь продрались. <поклад> <поклад> С вами все нормально. Значит, <поклад> <поклад> <поклад> Уже Пост. рассвет и мы всю ночь продрались. Хотела, снял, о, о, неужели, неужели. неужели. Девы. Мы вы? вот, вот идем. Шформации. Юху. Это долго Сейчас было. Сейчас мы пойдем, да. Будем ждать Но поезд. Думаешь, а, вы ну, а я не туда пришел. Корабль нас отвезут Ху... в город и мы вернемся. И мы пойдем уже в другую страну. А мы не будем возвращаться? Нет, еще рано домой. Нам надо забрать все три сна. Адриан, призывай шкатулку. Самую пустую, которую. Ты же можешь пустую шкатулку-то призвать? А, ну да. Шмейх-мух. Так, все, вот она. Так, пустая. Конечно, пустая, нет, полная будет. Ну скоро туда пойдет. Полин-то возьми пока. Ну так возьми Только не буду. Эээ. Так, школочку пожалуйста, на базу. Ой, да, корабль. Ждем поезд и поехали. Корабль. А потом нам с корабля на поезд, а потом с поезда на самолет держим путь в египет ага.